Всем доброго времени! Как и обещал в предыдущем видео Клубнички Поговорить о земляничке вьющейся Вот это земляника вьющаяся Растение надомное Вот так вот мы делаем Для нее шпалерки Сегодняшний день у нас Получается 18 июня Отросла она уже Второй раз Так как у нас мышки когда она пошла зелень, мышки ее хомячки погрызли, сидит она в теплице. Вот она уже плодоносит, вот это ягоды уже красные. Зацвела она еще в апреле месяце. Но вместе с цветом хомяки все сожрали. Поэтому она отросла заново. Вот она цветет. Сорт этот считается ремонтантным. Вот видите, он делится куст. Вот этот куст уже можно поделить на 4 кустика. В общем, она должна плодоносить и на шпалерах. В следующем видео, другой части, мы вам покажем, как это происходит. Даст бог. Никаких нюансов форс-мажорных не будет. Значит, мы с вами увидим, как она будет плодоносить на шпалерах. Вот в этих розеточках. Всем до свидания. До следующего видео.